Доброго времени суток, дамы и господа. Как мы знаем, во вкладке «Достижения» имеется статистика, в которой можно немножко кое-что отследить. Например, сколько у нас было всего получено золота. Например, сколько раз мы убивали короля или час целью того, чтобы дропнуть непобедимого. Например, сколько заданий мы отменили. Например каков был наш максимальный запас золота. Да, некоторые пункты статистики там действительно довольно-таки интересные, и глянуть их очень приятно. Что-то нам суммируют аддоны, что-то просуммировано на отдельных сайтах по типу Raider.io, например, количество убитых нами боссов, или там, когда мы, например, получили какую-нибудь кромку, или героя своего времени, или другая различная информация, тоже другими всякими аддонами рисуются. Но компания Blizzard не стоит на месте, и в Твиттере они решили реализовать акцию с целью, так сказать, повеселить людей. В общем, мы пишем наш никнейм, мы пишем регион, мы пишем э, сервер, мы указываем хэштег, э, тегаем группу варкрафтовскую, и таким образом нам появляется картинка с уникальной статистикой по нашему персонажу. Картинка красивая, текст красивый, насыщенный, в нем хороший объем информации — я уже сделал это для себя. Ну, давайте перенесемся в Твиттер и посмотрим, как это вообще выглядит. Не стоит удивляться. Этот Твиттер у меня с 2012 года. Как тут написано, с июня он специально делался для Майнкрафта. Я не стал делать какой-либо новый аккаунт ради этого. Я вот уже 11 минут назад решил сделать все то, что нужно, то есть никнейм, сервер, регион. Мы на Европе, если что играем, я вам напомню. Что это? Собачка Warcraft Хэштег WarcraftStory И то есть примерно через полминуты-минутку Генерируется информация И кидается картиночка В ответ Что ж Картиночка, приятная довольно-таки да? На фоне что там? Таргаст Сетик мой, то есть это скрин из армари Как я правильно понимаю И указана информация При ДК, цифры-буквы, буквы-цифры ну, конечно, нужно это перевести по-хорошему. Я уже открыл переводчик, я уже все это перевел. Прославленный убийца-изгнанника, имеется в виду тюремщика, бесстрашно победил Сильвану 37 раз в Санктум of Domination, там, святилище господства. Были походы на Сильвану с вами, что, то есть, довольно-таки интересно. Именно эта информация, да, тут выскочила. Благодаря чему все их... 682 героических и мифических убийств боссов кажутся легкими. Это, наверное, всего то, что было за весь Shell. Я думаю, так. Однако, похоже, есть проблемы с обязательствами. Он отказывается от 5 235 квестов до завершения. Это сколько крестов было отменено моим ДКшкой, получается, за всю игру. Интересная статистика. Окей, хорошо. Давайте я попробую еще разок это написать. И... Какую информацию выдаст вновь. Для этого я копирую тот текст, который я написал. Жму слева кнопку твитнуть. Um, да не хочу я ничем не делиться. Вот что происходит. Ну, просто Ctrl-V в моем случае. Расположу вот так вот, красивенько. Отвечать могут все пользователи. Твитнуть. Ой, вы это уже говорили. И что делать тогда? Um, может надо это удалить? Давай удалим. Твитнуть, копировать. Твитнуть. О, сработало. Ждем. Обновил страничку. И тут уже один комментарий имеется. Само собой, это близовский комментарий. Так, тут уже что-то другое. ПреДК. О, это я знаю. ПреДК. Истерзанный герой. Мастерские. Прошедший со своей группой 26-е чумные каскады. А, а это что? А, но умершая от усталости 23 раза. Фатика, это усталость? Times. Разы? Ну, наверное, что-то с этим связано. Лень переводить. Ну, довольно-таки интересная статистика. И та сторона на том фоне заднем Покликайте, поизучайте все это. Я уверен, какие-то такие забавные вещи вы тоже можете для себя отследить. К тому же тот шрифт, те картинки, которые предлагает компания Blizzard, они очень хорошо вписываются. Мне, возможно, даже на превьюшке будут эти картинки кайфовые. Я подумаю об этом. Реально я об этом подумаю. Что ж, экспериментируйте, пишите свои никнеймы, пишите свои интересные факты о персонажах в комментариях.